Всем здорова, с вами Дрона. Это видео про то, какую тактику лучше выбрать в древней 2020. Итак, друзья, я думаю многие знают, что перед самой игрой можно выбрать любую тактику на матч. Все зависит от вас, что вы больше любите играть. В оборонительный футбол или в атакующий. Также это зависит от того, какую тактику игры на матч выбрал ваш соперник. Потому что с некоторыми командами просто невозможно играть в атакующий футбол. И приходится все время обороняться. Лично я вам советую начинать играть с оборонительного футбола. А если вы видите, что можете еще и хорошо атаковать, то там меняйте тактику игры и атакуйте. В самом начале игры надо вступить всего лишь несколько тактичных схем. А для того, чтобы открыть остальные такие схемы, нужно иметь много кристаллов. И этими кристаллами прокачивает тренировочный центр, после чего вам будут доступны и остальные схемы. А теперь давайте проверим действительно ли эти схемы работают. Я выбрал максимально оборонительную схему игры на матч. И сейчас проверю как это работает. И сразу хочу отметить, что благодаря тому, что у меня 4 защитника и противнику не так просто со мной играть. Также команда себя хорошо показывает и в самой защите. Поэтому хочу вам сказать, что эта схема действительно работает. Но и многое, конечно, зависит от игры самого соперника. В и, конечно, не все получалось. Но вот я все-таки забил. А теперь давайте проверим, действительно ли работает атакующая схема игры на матч. Вот я выбрал схему, при которой у меня будет три нападающих, а в предыдущей игре был всего лишь один. Я, конечно же, сразу кинулся в атаку. И это начало приносить свои плоды. И, к сожалению, противник очень быстро сдался. Тогда я решил запустить еще один матч. Но забегая наперед, я хочу сказать, что матч закончился в ничью. Со счетом 1-1. Поэтому эта схема работает частично. Поэтому при атакующей игре лучше всего надейтесь сами на себя. На этом все, друзья. Кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.